5 января, утро, почти 8. За окном темно. Вот такой мороз. Наверное, около 30. В доме плюс 8. Что я делаю? Ну вот, кое-как вылез из-под трех одеял, чтобы не замерзнуть ночью. Вот сейчас вот почищу печку и буду растапливать. Вот такие дрова. Это не покупные дрова. Я просто ходил и собирал по своей деревне. вот. А почему я против? Вот Это ж не постановка. Это не декорации. Это я так живу. И вот на ютубе сейчас выставлю ролик, и никто не поможет. Карта есть, пожалуйста. Ну, 100 рублей можно перевести, Можно. Так вот вы, каждый, пойдете лучше в магазин и купите пачку сигарет за 100 рублей, чем мне помочь. А почему я так живу? Ну, благодаря нашему обнуленному. Вот у меня уже бы пенсия шла. Во-первых, какая пенсия? Вот меня три знакомых уходили на пенсию. Значит, одна женщина 7000 тысяч пенсию назначили, второй мужик 7 800, а третий мужик 9 200 пенсия. Да? Вот и все. Ну, даже ее нету. Еще мне полтора года ждать. А так бы уже вот получил Надежда только на себя. На Путина надежды никакой. Он может вообще пенсию отменить. На вас надежды никакой. Только вот сам, как хочешь, так и выкручивайся. И вот еще добавочка. Вот печь я почистил. Время почти не изменилось. На окне опять же вся измерация. Я просто упустил в виду, что я буду сегодня есть. А вот. Вот. Вот это остатки ячневой каши. Почему ячневая? Потому что на 30 рублей 50 копеек килограмм Можно брать рис, гречку Но там цена Что-то около Почти 90 Вот поэтому беру ящики Хлеба у меня нету Нету, пусто Надо идти, а на что? Все денег нету. Кто виноват? Ну Путин, почему он Пенсию мне не перечислил? Виноват и покупатель, у меня есть магазин Почему они ко мне не идут? Почему идут в супермаркеты? Вот спросите у них, кто вам это объяснит? на ютубе, да никто и главное, смотришь какой-то канал ну, по-моему, Зеленая планета но ну, прекрасно живет, огурцы просто в него в лед уходят, все все прекрасно, блин, карту подцепил ну хорошо, он на Украине Значит, ну, что ты карту подцепляешь какой спонсор, да ты должен спонсировать других людей я не знаю, там полями садят огурцы выращивают, гектарами продает и еще ему карту нужно скидывать ну надо же, а, нищий это вот, я живу, вот это нищета. Вот это вот. Я не знаю, как, как эту зиму дожить. Вот Январь, февраль, это ж мороза около 30. А у меня дров нету. Понимаете? Когда будет тепло, хрен его знает. И есть нечего. Ну, занимаюсь цветами, да. А чем же еще заниматься? Работы-то нету. Да какая работа? Мне только дома сидеть. Кстати, вот в мою обувь, если кто не верит. Вот такой такую обувь я хожу. По двору, естественно. В магазин-то не буду такой ходить. А это просто, чтобы не изнашивалось. Что получается, вот меня ноги крутят. Только чуть-чуть мороз. Даже во влажных носках. В магазин там сходить. Туда 10 минут, обратно 10 минут. Чуть переморозил, все, начинает ноги крутить. Почему? Ну потому что 20 лет на рынке простоял вот такой мороз. Вот, и было 38, и выходишь как дурак, стоишь на том рынке на открытом прилавке. Была же государственная программа, мысли хорошие, сделать крытые рынки, теплые. Почему не сделали? Почему коммерсантам это нужно перекладывать? Это государство должно деньги вкладывать в открытые рынки. И по государственным ценам платить. И не обдираловка, как сейчас. А то слышу... Вот как хорошо, заработали 500 миллионов. За что? Да камеры везде понавешали, блядь. И снимает кто. Ну хорошо, если человек дебил там. В шашечки играет. Влево-вправо, влево-вправо, блядь. На таким вообще надо хорошего казацкого накнута, машину отбирать. Чтоб не, не ездил. Нет, есть, есть, допустим, человек, да? Слева сплошная полоса, справа пешеходная дорожка впереди авария, не объехать ничего и стоять пять часов, пока эти гаишники приедут, тупые блядь, разберутся. Ну и все, что ему делать? Или по встречке обижать, или по пешеходной. А камера опа, все. Вот так вот. Нарушение правил. Вот тебе 500 миллионов. Что там, 500 миллионов, все что ли такие? Ну есть же безвинные люди, совершенно. А говорите, почему я против всех? Я против всех, да. И вот на ютубе смотрю, ну это вот дебильный комментарии. Все-таки я думал, что в интернете люди поумнее, потому что человек ну разбирается, не бедный, потому что купил или себе там гаджет за 7 тысяч хотя бы, или компьютер еще за несколько десятков тысяч в интернете сидит. Не дурак, не дебил, который вот только самогон жрать, жрать и все, и все, и больше ничего ему не надо. Вышел в интернет, но посмотришь, такие дебильные комментарий это ужас просто и ни одного видео не снял и начинает учить тебя чё ты учишь баран тупорылый блин что я буду сегодня есть вот ячневая крупа остатки три жменьки сюда кидаю пару яиц сюда ну, соль Всё. вот мой дневной рацион сейчас еще за хлебом хожу потому что хлеба у меня нет нет ну конечно всем это до одного места что меня нечего пожрать ну просто я так вот э, вас информирую дальше что тариф называется мой сейчас закачайся в любой момент то есть 70 рублей в сутки без лимитка вот я три раза выхожу в интернет первого Десятого и двадцатого. Все. Со слабой надеждой, что все-таки на Ютубе подключится монетизация. Хотя я думаю, там денег я ноль заработаю. Почему? Ну, во-первых, не смотрят. Почему не смотрят? А потому что всем надо хи-хи-ха-ха, развлекаловка. Бокс смотрит, самые смешные голы. Ну, развлекал, там фильмы смотрят. А так людям помочь? не Кажется, живет для себя. Это так, информация к размышлению. Для тех, кто не в курсе, будет полезно послушать. Вот обычно вы выписываете цветы в розницу, да? Или в магазине берете. Конкретно вот в Галаксине. Правильно? Вот такой вот, лами... не знаю, ламинирован, не ламинирован, но такая вот бумага, она пропитана чем-то. И не так-то просто ее подвергнуть там проницанию воды или паров Она специально сделано как защита ну, не пленка что кто знает я вообще не специалист этой бумаги дело не в этом дело в том что там семена расположены не в пакете а вот такой колбочки. вот конкретно вот вот этой пять штук 5 штук вот в такой колбочке герметично закупоренной там семена дражированы. То есть они до того мелкие, что их в микроскоп не видно. Именно благодаря вот то, что сверху оболочка, их видно. И как-то возможно вообще собедить, потому что сами семена в пылевидной форме. Гранул это хорошо. Потому что сверху оболочка не просто так вот, желтая. Там же еще... Разные микроэлементы и удобрения содержатся. Поэтому, когда вы в землю ложите, потом растворяете их водой, вот они сразу начинают работать. Немножко по растворению в воде. Вот эта пшикалка обычно все, как попугаи, друг за другом повторяют. Вы с распылителя пшикайте. Это неправильно. Берите пипетку. Вот. Или грушу резиновую. И капайте до растворения теплой водой. Не надо пшикать. Вот. Схожесть нулевая. Из этого мне ничего не взошло. Поэтому я выписал профессионально семена. Вот пройдемся по упаковке. Вот такая упаковка. Там единственное, что различие, вот видите, как... Это фольга алюминиевая. С внутренней стороны. А сверху такая же бумага, как здесь. Вот здесь вот просто бумага, да, сверху покрыта. А здесь бумага, ну такая же бумага, только снутри, с внутренней стороны еще фольга. Зачем это сделано? Я не знаю, почему. А потому что драже, опять же, в такой же коробочке, только уже 100 штук. Схожесть какая? Да, да никакая схожесть, никакая. Из 100 штук, я не знаю, там у меня штук 5, может, зашло и все. Ну все. И смысл какой брать? Смысл в том, что немножко дешевле семена выходят. Ну, ясно, что ты 100 штук взял, конечно, дешевле. Вот. А по качеству, вот одно и то же насыпают, что в профессиональное, что в эти. Я разницы не увидел. Вот одинаковое дрожже. только одинаково. Только тут 100 штук, а здесь 5. И, в принципе, если она вот так вот запечатана в такую колбочку, ну, что им будет семена? что они в этой упаковке, что в этот что вы в железный ящик закроете их в сейф, ничего не будет в упаковке это 100% а теперь дальше, есть же и другие семена, правильно, вот в розницу вы берете вот такие вот ну, можно любые взять, но это конкретно вот, не мафил, а там опять же все, все гладенькие глянцевые, ну чем-то пропитано да, хорошая бумага с внутренней стороны, ну просто бумага такая плотненькая но там уже не колбочка вот такая, а вот такой просто пакетик запечатанный. Вопрос на засыпку, а вообще их что, во влажном помещении хранят? Или в воду бросают? Или под дождь выносят? Там, по-моему, на почте все запечатано. Во-первых, на складах хранится там специальные условия хранения. Никто же не будет там, чтобы с крыши капало найти семена. Правильно. Вы представляете, большой склад, стоит там полки, на полках коробки, все это размечено, пронумеровано, там хранится, смотрят температуру, сухость воздуха. Потом, если вы заказываете или в магазины там берут, берут вот таких они в коробках идут. Опять же, коробка тоже защита кордонная. Высылается вам или перевозится. И опять же под крышу. А что касается профессиональные бывают не в колбочках а вот таких тоже идут в пакетиках что такое Че? вот тут вот дрожжировано а тут вот в пакетиках. ну вот уже вот такие вот колбочки то закрывайте нет такое же вот одинаковая одинаковая бумага одинаково также запечатаны все вот если развернуть все одинаково запечатано только тут 100 штук какая схожесть? Схожесть есть какая-нибудь разница нет это одно и то же насыпают что в профессиональные семена, что в розничные. Одинаковые семена вам насыпают, и не в схожести у вас никакая лучше не будет. Вы понимаете, если тут вот 100 пачек вот таких взять, тоже блядь, взойдет столько же 5 штук, как и в этих 5 штук. Почему? Я не знаю почему. Если кто знает, пусть объяснит. Если у них 100 штук посадили, 100 штук сходят, вот то пусть объяснит, почему 100 штук входит. Ничего не, не всходит. Все идеально. Вот. Вот такие дела. Так что, есть ли смысл? Ну, смысла никакого нету. А, дешевле? Ну, дешевле, да. Если только микс брать. Вот. Любые миксы. никак одного. Ну, и будет вам одно-одно-одно-одно. Ну, и что? Схожести никакой. Хранение? Да я не увидел хранение. Может быть, вы увидели с моих объяснений. Вот кто с этим не сталкивался, ну пусть объяснит мне, в чем я не прав. В чем лучше в профессиональных семенах хранения? Да и в Но одинаковые же колбочки, одинаковые. Понимаете, если вот здесь еще можно предположить, да, фольга лучше хранится, тут же бумажный пакетик, тут бумажный, все-таки лучше тут сохраняется. Но вопрос опять же на засыпку, а чем лучше? Вы что, в воде будете хранить, что ли? Ведро с водой бросите, и пусть оно лежит, да? Запечатанное. Ну да, если ведро с водой бросить, то, конечно, это лучше сохранится. Она же тут же фольга. Когда лет 10 обои полежат, ну да, это расплывется, семена попортятся, а это 10 лет его и ничего не будет. Но об этом же речи не идет. Ну, теперь сделайте выводы, стоит ли брать профессиональные семена. Хранение одинаковое, схожесть одинаковая. Одно и то же насыпано. Но, но хотите 100 штук, а бы это 100 штук я минимум взяла, если есть и 1000 штук. Ну, возьмите 1000, но лучше не будет. Ну, вот еще существенная добавочка. Вот вы покупаете в магазине вот такой пакетик, переворачивайте. тут характеристики, агротехника, посев, когда всходы. все. А тут ничего нету. Совершенно ничего нету. Что за агротехника? Когда всходит? Какая высота? Ничего нету. Просто тут написано, что всю ответственность берете на себя. А они ничего не не Никакой ответственности. Заждет у вас, не зайдет. Ну хотя бы написали, какой рост, сколько... Вот я беру вот это, да, я знаю, ну, через... Не только это, у меня уже есть и другие, допустим, вот это вот. Через сколько всходит? Как и вот берешь новое абсолютно, цветок, как агротехнику, как ее сеять? Поверхностная, глубина заделки, ну, обычно под стекло там, температурный режим, что она любит, что не любит, некоторые нужно стратифицировать, тут же ничего нету, вот такие тонкости. Ну, мой совет, не, не надо брать там. Почему я взял? Ну, по незнанию, да, один раз взял, больше уже не буду. Ну, как бы обжегся, не очень обжегся, но обжегся. Но эти намного лучше, мое мнение. Мое мнение, за те же деньги, ну, даже пусть одна драже тут дешевле стоит, но... На эти же деньги, что вы купили 100 штук, вы купите 10 пачек вот таких и разных они будут. Зачем вам 100 штук одинаковых? Ну, а если зайдут 100 штук, ну и что вы будете делать? Не дай бог зайдут. Что будете делать? Куда их девать? Веселый уже садить. Наши цветы, чтобы на подоконнике разные стояли, не одно же, те же. То, вы представляете, 100 штук будет у вас вот так вот несколько рядов, вот так, на всех окнах, которых есть, и, и еще будет один цветок. Ну, черте что, да? Ну вот, слушать умных людей. Итак, продолжаю. Вы, может, хотите спросить, а что так много наболтал? От старости, что ли? Ну, может, от старости, ну только из ума-то я не выжил еще. Ну, может быть, делать нечего. Но информация это полезно Вот я только что говорил о галоксинях профессиональных. Вот сейчас покажу. Что такое профессиональные семена? Вот смотрите, вот видите, глоксиней. Я еще летом ее посадил. И скоро год будет. Вот, раз, два, три, четыре. И он там пятая. Вот эту пятую вот я поставил сюда, я смотрю, что она растет тут. Она начинает чуть-чуть расти. Вот была вот такая вот. Да. А сейчас вот такая. Ну, раз заметен. Почему? Ну... Может быть, я... Ну, надо же объективным быть. Температура тут, наверное, немножко лучше. Света больше. Но ну, не на подоконник, конечно, холодным стоять. У меня же дом частный, не то, что у вас с батареей. Вот такой... Была задумка меня гробок сделать. Постелил электроплен. Ну, по электроплену можно, кто не знает, вы знаете, если вот так вот э, делать, как вот здесь вот, то он вообще-то для цветов-то не предназначен. А он предназначен, ну правильно, подложка должна быть. Потом электроплен ложится. А потом сверху вы же не по нему ногами будете ходить. И даже не ковер будет лежать на нем, а будет лежать, ну скажем, ДСП. Или линолеум. Вот. А в таком состоянии, если вот так вот ставить, то у меня доходила температура, не знаю, как у вас или у кого-то там. Мне вообще вот хочется лично повстречаться. Пусть он покажет, как вот. У, у меня было вот градусник вот так вот ложишь, да, включаешь его на ночь. Утром приходишь, а тут плюс 45. И корням тоже плюс 45 будет. Вот в данном случае вот я положил вот сюда, отрезал вот такую полоску 44 ватта думаю ну там было у меня два метра то есть так метр и так два метра 45 выдала такой я сделал себе гроу для выращивания ну, и, и, и, пришлось не использовать правильно вот я полоску вытащил вот так положил час полежал 33 а если больше полежит сколько он нагонит это час полежал те же 45 и выдаст что что он меньше что ли вот такая полоска выдает вот 44 ватта, это Корея, не Китай. Корея хорошая, все, ну не для растений же она сделана, поэтому, я уже где-то говорил, то ли не говорил, не знаю, вот такая вот штучка, я буду использовать ее, будет у меня в переменном режиме работать, я добьюсь, что не 30 будет, а, ну скажем, 20, ну пусть 22-25, ну так, хотя бы 25, ну не выше ведь. Значит, она будет растением. Оно и так ничего не растет. Вот уже, считать засохло. Что тут? Там ничего не осталось. Вот так не растет, а эти что-то... Ну, и это я не знаю. Может быть, на милли-милли-милли-милли-миллиметр подросла. Я не знаю. Надо опять же записывать, когда поставил чего. А, кстати, 27 декабря. Вижу я подпись. Поставил 27. Ну, вот сегодня 5, Ну, грубо говоря, неделя... Вот так вот. Я не, не могу сказать, что мне в 100% ничего не растет. Но растет же вот. Семенами посадил. Но растет. Это мимулюс. Вот газанья, по-моему. Ну, тоже растет. Он одна вырвалась. А эти так подрастают хорошие растения. Вот такая вот газанья у меня будет. Вот. Надо пикировать. Правильно. Дело в том, что... Вот будет, вот здесь помещение 25 даже градусов, а здесь ложишь 15. Ну как они будут расти? А если электроплан подключить, вот для чего это? но ну, будет, выдаст тут 40. Тоже не будет расти. Поэтому вот в помещении натопишь 22-25. Вот я хочу вот здесь вот сделать. Вот. И я не знаю, как, как вообще тепличники выращивают. Вот даже тут закрытое помещение, то проблема. Вот меня градусник. Вот градусник. Вот здесь лежал градусник, уже туда переложил. На каждой, на каждой полочке своя температура. На каждой. Тут плюс 8 всего. Натопишь, хорошо. Будет 25. 25 будет вот на таком уровне, на уровне головы. 25 а тут будет 10 всего лишь плюс 10 вот здесь вот плюс 12 на этой полочке плюс 15 будет выше не поднимается. ну что я должен помещение плюс 50 делать что ли чтобы здесь до 20 догнать ну нет конечно э -э пробовал вентилятором вот такой вентилятор чтобы перемешивал и на полу ставил и на на столу ставил как бы посередине, в разные стороны. Нет, как была температура, так и остается. Ничего, не ни перемешивания нельзя. Почему я хотел? Потому что этот вентилятор берет всего 25 ватт на самом большом втором режиме. 25 ватт. Если проблема решилась, ну, и слава богу. Тут, понимаете, так не получится. Потому что, вот если вот так вот плен постелить, вот такой плен, вот так вот все застелить, Тон-то 44 выдает Я может так вот быстро скачу Но скажем, вот здесь электропол не нужен Потому что если, если так Температура 22, то тут выдает 25 на этой полочке Все чики-пики, все хорошо Здесь Ну пусть будет 22 Тут выдает 20 Потом 15, 12 Вот, вот так вот считай вот, Первая, вторая, третья можно просто убрать их. 10 цветы выращивать нельзя в таком состоянии. Выход какой? Ну, электропылом вложить и выращивать. Но, я извиняюсь, вот эта полоска, одна вот такая метро, 44 ватта тянет, а тот 25. Вот если бы он 25 все перемешивал в воздух и выравнивал, температуру, одинаковая была бы, тогда проблема решалась, всего 25 ватт. такая полоска 44, и еще 44, и еще 44. И там нужно, и внизу обязательно нужно. Я не пробовал, не экспериментировал. Сколько там, если положить электроплен, сколько он даст температуру. Фу. Возможно, там даже и не нужно реле ставить времени. Возможно, там холодно. И он не 45 выдаст градусов, как вверху дает, а из-за охлаждения он выдаст, ну скажем, 20. Если выдаст, и, и дай бог. Дай бог, а больше и не надо. Вот. И по моей логике, вот эти три полки должны быть электроплэн однозначно. Однозначно. Ну, тут 25 градусов уже. Все комфортно. А вот эти три полки можно без электроплена. Единственное, что нужно, конечно, поставить освещение. Без освещения тут никак. Вот. А второе дело, что я хочу сказать. Вот у меня потолок, да, ну, чуть-чуть не дотягиваюсь, чуть-чуть, может, сантиметров 10, наверное, не дотягиваюсь. И все. Но люди строят. Теплицы. А что такое теплица? Пленочная? Это вообще пипец. Пленочная. Даже если двойные стенки. но если минус 30. Как их отапливать? Я не знаю. Будешь сидеть и вот так вот кидать, кидать, кидать, кидать дрова. Это во-первых. А во-вторых, у них-то потолок выше. У них там... В два роста, а то и в три есть роста теплицы. Весь воздух там. Если у меня вот, я не просто так говорил, по полочкам буквально, ну сколько там, я забыл, 30 сантиметров. И уже температура на несколько градусов падает. Невозможно. Вот ниже вот этого уровня, вот, уже нельзя садить, цветы садить, ничего не будет расти. А как они делают? А вы видели, у них... Столы идут, столы, в них цветы стоят. А под столами-то трубы. И трубы, я считаю, это неправильно. Нужно трубы-то трубами. Ну, нужны и батареи стоят, только не такие, а по, посильнее, чтобы КПД был. И больше они, и все. Посчитайте, сколько на трубы уйдет, сколько на вот эти вот э, обогреватели уйдет, которые нужно через полтора-два метра обязательно ставить. И вот воздух поднимается, вот эти горячие столы снизу нагревает, а тут цветочки у них стоят. Да, я согласен, вровень 90 сантиметров метр можно пошире, чтобы с этой стороны дотянуться. Обошел и с той стороны сюда дотянуться, я считаю, вот 60 сантиметров, и с той стороны 60, вот метр двадцать, Больше делать и не нужно. Шире. И еще ты будешь тянуться через все часы? Ну, ну, просто руку протянул, достал, нужен тебе цветок. Метр двадцать. А так в длину сколько хочешь. Но опять же, отопление снизу. И причем не вот такое вот, сплошное. А доски должны идти. Доски. И на досках стоять вот такие вот цветы. А между досок пространство, в которое проходит теплый воздух и обогревает цветочки, и эту обогревает. И здесь. И вот получается, что они... И конечно нежелательно пленочная теплица, это говно. Даже если между пленками там сантиметров 15-20 см все равно ничего не даст пленка это для лета вот поликарбонат только не синий конечно а прозрачный чтобы больше света проходило. двойной поликарбонат между ними ну я бы порекомендовал 20 и меньше не делать хуже не будет будет только лучше ну и топить топить водяное охлаждение обязательно и желательно автоматику ставить чтобы вы ночью нормально спали они а бегали туда подкидывали а знаете, почему я долго говорю? А потому что у меня не хватает еще 800 часов до монетизации. Понимаете? Вот я номер карты внизу поставил, а никто на нее ни рубля не скинет на карту. Ну, второй вопрос. А вы можете этот ролик поставить и пусть он еще крутится? Потом прийти еще? Можете не смотреть, если не интересно. И еще поставить, чтобы мне часы шли для подключения монетизации. Нет, никто этого пятни же не делает. И третье условие, что даже если когда подключу на ютубе монетизацию, мне вот что будет. Понимаете, должны быть миллионные просмотры, тогда да, от рекламы что-то там, может, тысяч тридцать ты заработаешь. Может быть. Что там платят? Копейки. А зачем это мне надо? Я не знаю. Просто так, наверное. Я думаю, что там я ничего не буду получать от этой монетизации. Мне и так никто не смотрит. Вот вы видите, что там 2400 подписчиков. Это просто так. Вы понимаете? Нашел я... Я уже забыл предысторию эту. Нашел я на пространствах интернета. Пев... Певец такой был. Ислам и Итляшев. Вот. Скачал 10 песен в сборничек их сложил, поставил фотографию, написал в название песен, закинул на свой канал и буквально через 10 дней, за, короче, за 10 дней у меня набралось 1700 подписчиков. Вы представляете? За 10 дней 1700 подписчиков. Я за два года что-то там брал человек 400. За два года 400 человек. Почему? Ну, потому что. Я не знаю. Вот кто-то занимается, конечно, растениями там, выращивает что-то. Ну, дай бог, чтобы выращивались. Но у них миллионные просмотры и миллион подписчиков. Я не знаю, почему. Особо там ценного я что-то не особо-то и увидел такого. Некоторые гонятся, гонят ролики, ролики, гонят, гонят, гонят. Ну, потому что, когда миллион просмотров, конечно, что там они имеют? Может, по 100 тысяч зарабатывают э, с рекламы. Вот и гонят по ролике, смотришь, ну, может быть, раньше были информативные, а в последнее время информации нету. Значит, я набрал 2400 подписчиков, но часов не набрал. Да, в результате чего? В результате вот этих песен Итляшева, сборника. А дальше что? Они заявили, у нас авторские права, значит, вам... Э, предписано удалить. Ну, хорошо, я удалил. Удалил. Ну, раз не нравится. Не я же их песни писал. Ну, хотят, чтобы я удалил. Ну, удалил. Вот. А дальше что? А я выставляю свою песню. Песня про Путина. Почему? Потому что, ну, опять же, может, случайно, может, не случайно. Но я наткнулся на Ютубе в такие вот масса жополизовских песен о Путина. Прям. Всю жопу сцеловали ему. Ну, такой он хороший, а? Почему я к нему так отношусь? Ну, потому что он меня украл полтора года пенсионных. Вот и все. Украл? Ну, украл. Э, сколько это? Э, ну, не знаю, сколько там пенсию. Просто пенсионерам нужно говорить так. Ты уйдешь на пенсию, тебе пенсия будет, э, скажем, 20 тысяч. Или 30 тысяч. Не все же не говорят. Серьезно, срезает. Жириновский правильно говорил, 10 лет стажа есть, 10 тысяч пенсия, 20 лет стажа, 20 тысяч пенсия, у меня 32 года стажа, вот 32 тысячи должна быть пенсия, а что будет, ну будет, там, хотя бы 7 дали, и то спасибо им поясно. спасибо Путину, почему я ему должен в жопу целовать, а эту песню я написал давно. Просто там в тексте мне не нравилось Немножко устарело Если несколько лет назад Когда судили еще Сердюкова вот, Но благодаря Путину Не засудили Почему? Как может быть виновен Сердюков Даже если он украл Если его рекомендовал Путин Значит Путин плохо Плохого человека назначил Но такого не может быть Путин же идеал у нас, царь батюшка, Поэтому ну, видать, Путин позвонил и сказал, так, сердюком дело закрыть, э, все это дело э, потихонечку спустить. Ну и все. И на выше занимаемую должность Сердюка направила. Вот. Не в этом дело. Песня хорошая, лучше оригинала, который написал Юзеф Олешковский о песне о Сталины. Лучше, если кто не, не понимает, в чем дело, и, в, и какая мысль у меня. Давайте тексты, по тексту пройдемся, и я скажу конкретно, где, в каком куплете он, или слабо, или вообще этот куплет, ни к чему ни к городу, зачем туда вплел, не знаю. Вот, ну, пел его Высоцкий, правда, там другой вариант был у Высоцкого, немножко другой, чем у автора, почему, не знаю, может, там у автора два варианта, и Высоцкий пел один, может, там что-то сам придумал, не знаю этого. Вот, но дело в том, что э, эта песня была по первому каналу, телевидения. И все хлопали, такие все на бриллиантиные сливки общества, хлопали. Он вот как товарищ Сталин, вы большой ученый. Ну послушайте мою песню. Там где-то на Ютубе я слушал товарищ Путин, вы большой ученый. Ну как он товарищ? Как он ученый? У меня, меня по-другому песня звучит. Владимир Путин, вы большой политик. И обнуленный что-то там ныне президент что-то. А я для вас бездарный, жалкий критик И даже иностранный я агент Вот Все же сейчас агенты, кто против власти Вот, автоматически Проплаченные А между прочим, вот эта песня Песня о Путине, вы посмотрите, жополизовские Они, по-моему, все проплачены Но не может человек, у которого украли УЖЕ пять лет пенсии А все они молодые А в будущем вообще пенсию отменят Писать о Путине Хвалебные песенки который эту пенсию-то и отменил им. Но не может быть. Это полностью дебил нужен. Естественно, возникает вопрос за деньги. А зачем ему тогда пенсия будет? Песню о Путине напиши, хвалебную, и пенсии тебе не надо. Там, сколько это, миллионов будет. Или положат на книжку, или будут перечислять. Вот. Так я о другом хочу сказать. Что я песню выложил, а просмотров нету. А 2400 подписчиков. И должно быть... 2004 просмотров это как минимум. Нет. За 10 дней проходит и всего 18 человек просмотрел эта песня. А? Спасибо вам большое. Вот, вот это срез нашего общества. Подписываются, не пишут, и не, не смотрят. Ну, тогда платите мне. карту там внизу. Вот. Или смотрите по 10 раз ролик, чтобы мне подключили монетизацию, а потом шла э, мне денежка от рекламы. Десять раз смотрите, если жалко о своих денег. Или вы против такой песни?